Ребят, всем привет! В данном видео вы увидите несколько реакций иностранцев на русские песни. Дело было в Таиланде в марте 2023 года. Я солдат, я не смог, лет, и у меня по глазам и мешки. Я сам не верил, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки, мне отбили.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 Same, same, Thank you. Перестали, свет звезд коснулся крыш. В час грусти и печали ты голос мой слышь. А -а -а. Вот наступит утро ясное, знаю счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, и на нас солнце зайдет. Солнце зайдет. Взойдет. Солнце зайдет подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Для меня это будет самая лучшая поддержка. Пока!